На минувшей неделе целую порцию новостей выдал АвтоВАЗ, который продолжает бороться с дефицитом компонентов, однако успевает готовиться и к восстановлению линейки продуктов. На обе нивы вернулся кондиционер. В Тольятти сварены первые кузовари сталинговой Весты, а моторное производство готовится возобновить сборку 16-клапанных двигателей. Как снег на голову свалилась новость об уходе Nissan с российского рынка уточним. На голову института NAMI, который уже получил АвтоВАЗ от сбежавшей группы Renault, теперь упали российские активы Nissan, включая Петербургский завод. А самому АвтоВАЗу придется снабжать запчастями не только дилеров Renault, но и дилеров Nissan. И только Горьковский автозавод держится бодро. Начались массовые поставки газелей с модернизированным трехлитровым двигателем EWTEC, а со дня на день стартует производство новейшего однотонного Соболя NN.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 В последнее время здесь выпускались только кроссоверы — Nissan Qashqai, X-Trail и Murano. Но 14 марта производство пришлось остановить — по официальной версии из-за логистических проблем. В штате предприятия около двух тысяч человек. Минпромторг уверяет, что весь персонал будет сохранен, а Nami имеет возможность привлекать другие компании в качестве производственных партнеров, создавать совместные предприятия. Правда, непонятно, чем можно загрузить опустивший конвейер. Отметим, что эвакуация Ниссана из России стала неожиданной для многих участников рынка. Предполагалось, что завод будет простаивать еще долго, но об уходе речь не шло. Никаких официальных комментариев на эту тему нет. Но осторожно предположим, что среди возможных причин — частичная мобилизация, а точнее — обязанность сохранять рабочие места мобилизованных, избежать которой стремятся многие работодатели в России, столкнувшиеся с необходимостью массовых сокращений.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 В начале октября автогигант остался без целой номенклатуры компонентов, необходимых для ритмичной работы. Об этом сообщили сразу несколько пабликов из соцсети ВК. Так, если верить группе Автоград Ньюс, то для Нивы не доставало ремней безопасности, для Нивы Тревел жгута проводов головной оптики, а для Гранты — электроусилителей рулевого управления. Все некомплектные машины пришлось расставлять по территории завода. Впрочем, ситуация разрешилась весьма оперативно. Автомобили уже дооснащают деталями, но этот эпизод показывает, насколько сложным остаются положения с поставкой компонентов. А еще АвтоВАЗ почти перестал выпускать базовые версии «Лады Гранты. В прайс-листах на официальном сайте напротив начальной комплектации Classic вдруг появилась многозначительная пометка «Автомобиль не производится». Самая простая версия теперь доступна только для обычного универсала, стартовая цена которого составляет те же 705 300 рублей, что и в августе. Альтернативы отныне выступает исполнение Classic Advance. Такие седаны, лифтбеки и кросс-универсалы дороже на 72-77 тысяч рублей, но оснащаются двумя подушками безопасности, модулем Aero Glonass, аудиосистемой и подогревом передних кресел. Кстати, подбор Гранты выглядит сейчас необычно. Желающие иметь фронтальные подушки безопасности вынуждены отказываться от заводского кондиционера. А выбрав кондиционер приходится соглашаться на один Airbag. Кстати, о двигателях: президент автогиганта Максим Соколов заявил, что выпуск 16 клапанных моторов возобновится весной. До этого момента гранты будут комплектоваться строго 8 клапанниками. Что касается агрегата HR16 от 113 сил, который АвтоВАЗ выпускал по лицензии Renault, то его перспективы туманны. По официальной версии, которую огласил глава маркетинга Сергей Ильинский, ни один проект не закрыт. В Тольятти франко-японский мотор выпускался по полному циклу, но оказался локализован не настолько глубоко, чтобы оперативно возобновить его производство после ухода Renault из России. Зато Волжский автозавод начал выпуск внедорожников Lada Neva Legend и Lada Neva Travel, оборудованных кондиционером и подогревом передних сидений. Как отмечает пресс-служба, климатика всегда была крайне востребованной опцией. Так, в прежние времена на версии, оснащенные кондиционером, приходилось более 60% от общего объема продаж модели Legend и более 80% у поколения Travel. Цену новой старой опции Lada обещает раскрыть позже.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 Напомним, что флагманское семейство переносит не на третью линию главного конвейера, как мы предполагали ранее, а на линию B0, где прежде выпускались «Ларгусы», ray Сандера и «Логаны». Официальная причина переезда — в необходимости выпуска большого количества «Вест».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 Плюс небольшими партиями из заводских ворот выходили машины, оборудованные двухлитровым трубодизелем Volkswagen. Теперь Эвотеков, которые делает Ульяновский моторный завод. 2. У нового увеличенный до 3 литров рабочий объем, чугунный блок цилиндров, другие коленчатые и распределительные валы, а также иные головка блока и поршни. Кроме того, Ульяновские мотористы применили принудительное охлаждение поршней маслом, за счет чего удалось снизить теплонапряженность агрегата. Это значит, что безнадувный атмосферник надежно защищен от перегрева. Характеристики таковы. На бензине рядная четверка развивает около 120, а на метане порядка 110 сил заказать можно только битопливную версию. На такую машину прямо на заводе будут смонтированы газовые баллоны объемом от 26 до 42 кубических метров. Со временем трехлитровый восьмиклапанник планирует оснастить турбокомпрессором. Но когда эВтек разживется наддувом, сейчас не знает пожалуй никто. А жаль. Такой вариант составил бы серьезную конкуренцию дизельному камензу. В нынешней ситуации дилеры предоставляют цены только по запросу. За метановую длиннобазную модификацию продавцы просят примерно 2 миллиона 800 тысяч рублей. а чисто бензиновая должна обойтись тысяч на 200 дешевле. Кстати менеджеры отмечают, что трехлитровые «Нексты» приходят вот уже два года, но то были небольшие партии, а сейчас стартовали ритмичные поставки. И еще одна важная новость: в конце месяца газ должен начать серийное производство соболя NN. Он представляет собой укороченную газель, вдобавок получившую совершенно другой мост, с односкатной ошиновкой. Применение нового моста позволило уменьшить размеры колесных арок, так что стандартную Европалету теперь можно разместить поперек. А кроме того, увеличился полезный объем кузова. Чисто грузовой фургон способен увезти до 9 кубометров груза. Кстати, со временем односкатную ошиновку и узкие арки также получат легкие версии газели, созданные для эксплуатации внутри московского третьего транспортного кольца, где действуют ограничения по грузоподъемности. Единственной легковой новинкой на российском рынке оказалась, ну конечно, китайская. Пополнение случилось в клане марки Cherry, которая помимо самой себя и дочернего премиум субренда Xit завела еще один лейбл Амода. В продажу попал пока один кроссовер C5, хотя уже в следующем году гамму пополнит седан и еще один кроссовер. Интересно, что на родном китайском рынке амода не выделилась в субренд. Модель там продается как черри амода 5 а вывести новую марку придумали специально для России и Казахстана. Что же до автомобиля, то это Одноклассники Аселтаса и Шкоды Корол. Технически Амода базируется на уже известной платформе T1X, которая лежит в основе кроссоверов Чере Тига-4 и Тига-7, поэтому по железу откровений нет. Единственный силовой агрегат это сочетание полутора литрового турбомотора и клиноременного вариатора. Передняя подвеска Макферсон, а задняя полузависимая пружинная балка, поэтому привод строго передний. Тут самое время спросить.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 А напоследок поговорим о китайских «бэушках», которые из-за внутренних запретов до сих пор попадали лишь в некоторые страны. И вот газета «Чанчунь-Жибао» написала, что управление коммерцией города Чанчунь и государственный концерн «Фау» совместно готовят проект поставок поддержанных автомобилей на территорию России. Первая партия будет состоять сразу из пяти тысяч машин, включая тысячу седанов Volkswagen Jetta. О возрасте, пробеге и состоянии автомобилей информации нет.